Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас интересный формат видео. У нас будет с вами уход, направленный на увлажнение. И немножко поговорим о парфюмерии. Итак, поехали. Не знаю, как у вас, у нас до сих пор жара, но тем не менее, любая кожа, даже в жару и даже жирная круглогодично, она нуждается в хорошем увлажнении. Однозначно. Поэтому у нас такой с вами больше вечерний уход, ну или если у вас уже прохладно, то, конечно, дневной. Что мы с вами делаем? Мы с вами сейчас будем очищать кожу. После последнего ролика про заказ рандеву у меня там была пенка Аравия, девочки просили на нее отзыв. Поэтому будем сейчас пользоваться с ней. Я активно ее пользую, как видите. Да? Это Аравия Лаборатория с пенка для умывания с муцином улитки и гинкоглоба. Глубоко очищает поры, обладает противокуперозным действием, повышает иммунитет, кожа обладает антиоксидантом не сушит не стягивает. У Аравии, насколько я знаю, есть артикул. Но в любом случае я вам оставлю ссылочки под видео на рандеву да я люблю этот сайт люблю такие вещи заказывать именно там почему потому что там накопительная система скидок там еще за отзывы за честные отзывы дают баллы не не только за хорошие да, вот и э, за эти баллы и за накопительная система до да, выходит можно взять продукты любимые очень очень очень дешево еще конечно я вам оставляю промо-код скидку 10 процентов да, на сайте рандеву так Поехали. Сейчас я посмотрю. А, Артикул А010. Вообще пенка классная. Мне нравится. Мы сегодня с вами капитально по Аравии пройдемся. Я даже не буду применять сейчас мицеллярку никакую. Мы немножко с вами смочим лицо. Будем снимать макияж этой пенки. Потому что я уже прекрасно знаю, что она смывает. Заодно нажатие выдает пены много. Встряхивать флакон не надо. Пенка такая мелкая, воздушная. Мне безумно нравится аромат. Он, знаете, такой фруктово-кисленький. Фруктово-цветочный кисленький. Фруктово Очень-очень приятный. Прям вот Какое-то варенье кисленькое, такое немножко яблочное, что ли. Пенка классная, пенка мягенькая. Она, она мне очень понравилась и очень зашла. Почему сейчас объясню? Потому что несмотря на то, что она обладает хорошим очищающим действием, она вообще не пересушивает. После нее прям не хочется ничего наносить. То есть здесь есть компоненты, которые очень хорошо увлажняют кожу. Вообще нет никакого ощущения пересушенности, стянутости, сухости и так далее. Она очень классная. Вот одна из лучших пенок, которые я пробовала за последнее время. Я иногда пользуюсь щеточкой, но так как мы сейчас смываем с вами макияж, как следует очищаем кожу лица, а потом переходим на глазки. Хорошо очень снимает макияж, у меня никаких нареканий в этом плане к пенке нет. Можно вот так немножко постоять, все растворяется, все отходит, макияж смывается. Я опять, как всегда, ничего не вижу, но зато видите вы. Так, вроде под пальчиками уже на ресничках туши не чувствую. Погнали смывать. Готова. Кожа такая напитанная, халеная, упругая, прям вот все мне в этой пенке, девчонки, нравится. Кто пробовал еще пенки от, а, от аравии, обязательно пишите. Будем вместе, возможно, в следующий раз тестировать. Перед любым хорошим увлажнением нам в любом случае надо хорошо кожу очистить. Да, поэтому я беру еще скаточку ICO, любимую свою в артикуле 0851. Мы немножечко пройдемся. Знаете, как я люблю работать с этой скаткой? Мы наносим ее на кожу быстренько вот так. И даем ну, буквально там, 30 секундочек компонентам в этой скатке растворить загрязнение. Только 30 секундочек прошло, мы начинаем скатывать. И тогда а, эффект еще лучше. И еще лучше чистится кожа, еще лучше чистится поры. Почему не применяла мицеллярку, хотя вас недавно учила? Я уже где-то недели три не пользуюсь кремом с СПФ, и а, мои пятна посветлели. То ли ввиду а, комплексного ухода, потому что солнца все равно было, солнца все равно было много, да. Я просто как-то одномоментно забыла, по-моему, как раз когда мы уезжали в Алексин, я забыла а, взять крем с СПФ, ну и не пользовалась там две недели. Ну и домой приехала, тоже не пользовалась. Смотрю, пятна бледнее, то есть Практически не видно, вот здесь практически не видно, здесь прям совсем чуть и над губой. Они побледнели, может быть из-за комплексного ухода, из-за масочек против пигментации, кремушков, которые мы с вами тестировали вполне, может быть из-за этого. А может быть, я не знаю, может быть солнце менее агрессивным стало, хотя я сомневаюсь, август все-таки оно не очень-то и менее агрессивно. Я и по векам прохожусь с каточкой, как следует их очищаем, чтобы они тоже по массажным линиям, можно круговыми движениями, чтобы они тоже лучше впитали Наше с вами последующее увлажнение. Так, носик очищаем. Все проблемные зоны, много всего скаталось. Смываем. Лицо очищено до скрипа, что будем делать с вами дальше? Дальше мы будем с вами делать маску ночную восстанавливающую. Мы с вами ее тестировали уже ну, относительно давно. Это такая огромная бодия, она в артикуле А019. Она тоже есть, по-моему, на сайте Рандеву. Ночная восстанавливающая маска выводит токсины, омолаживает, придает коже сияние, питает, увлажняет, восстанавливает, улучшает цвет лица. Ее можно наносить тонким слоем и не смывать. Это для сухой и очень сухой кожи. На шею декольте за один час до сна, не требует смывания. Но у меня сейчас не сухая, не очень сухая кожа, и вообще мне нравится ее смывать. Для жирной, проблемной, нормальной кожи наносим, а на лицо шейду кайду оставляю на 15-20 минут и смываю. Маска обалденная. Мы с девчонками в телеграмме ее уже обсуждали, вот так активно я ее использую периодически. да. Как всегда, в нужный момент все мои кисти для нанесения маски куда-то запропали. Как всегда, крестюшка на это Будем пальцем. Ничего это плохого не вижу. Она такая, знаете йогуртообразная, но очень-очень густая. Вот видите, ее даже не вытрясешь, она прям густая, плотная. Крема йогуртообразная, пахнет она обалденно. Тут есть легкий аромат черной смородинки. Ежевики, больше ежевики даже, наверное, да. Классно пахнет, такая вот она плотная, плотная, плотная. Видите, можно использовать ее как ночной крем. Если ее использовать как ночной крем, ее вообще хватит на десятилетие, мне кажется, такой банки. Я люблю использовать ее больше как маску. Она очень здорово питает. Вот если у вас прям сухая кожа, возрастная, вот прям вам сюда однозначно от души рекомендую, потому что после этой маски вообще никакой крем наносить не хочется, честно. Вообще никакой. Даже в моменты сухости кожи она обалденная, очень хорошо питает. Шелушение на лице, если есть, убирает их вообще изумительно просто. Но мы с вами все равно будем сегодня комплексный уход делать. И после масочки тоже что-то, что-то нанесем. Такие продукты я обязательно наношу на веки тонким слоем, чтобы не перегружать, не отвисала она, да? Но обязательно наношу их тоже. Надо увлажнить. Морщинки это сухость, морщинки это залом, их нужно вычищать и увлажнять. Тогда все будет very good. Так, все, красота. Кисточкой было бы покрасивее, поэстетичнее, но ничего страшного. Нам же главный эффект, а не эстетика. Да? Все, уходим 20 минут, потом к вам возвращаемся. В маске, помню, обещала вам дать тоже отзыв на эти два аромабокса, потому что они достаточно бюджетные, сайта Рандево, да? Про ароматы мы сможем знать, какие распробовали, очень хочется... В оригинале потом Ланвин. ему и мне понравился Кельвин Клянь больше всего. Это 63-й бокс, Девочки просили отзыв. И топ-8 ароматов. Он тоже очень бюджетный. Он стоит меньше 2000 точно. И здесь я скажу, что мне больше всего понравилось. Так, мне понравился вот этот парфюм. Я никогда не пробовала его до этого. Здесь у нас, к сожалению, без картиночек. И про карт тоже. Вот прям из, из, из этого арома бокса вот эти два аромата. Один какой-то у меня уже, видите, стырила Ксюшка. Да? Он у нас без номера, что ли? Он у нас без номера просто, смотрите, называется. Топ-8 аромат. Это довольно бюджетный аромабокс. Для знакомства вот прям вот можно взять. Прошло 20 минут. Кое-где лицо съела маску, кстати, заметьте, особенно веки. Сейчас мы будем вот таким вот спонжиком ее с лица удалять. Она хорошо смывается. Никаких нареканий в этом плане нет. Есть в ней даже некий такой элемент маслянистой. Кожа очень-очень напитанная. Это чувствуется тактильно. То есть, что вот, вот эта вот маслянистость, напитанность, видно, что она лоснится, блестит. Да, но в хорошем смысле этого слова. Поэтому это, конечно, именно ночной продукт. И как бы вот и все, и можно идти спать. Но мы с вами еще сделаем, эм, сделаем. Нанесем вот такой крем-концентрат для лица Мезоботокс. По распродаже по срокам годности взяла, надо использовать. 78-80 артикулы, и тут прям <къем> все хорошо. Я его уже тестировала, до она вообще работает, она классная, но тоже очень хорошо увлажняет, разглаживает мелкие мимические, предотвращает новые и придает естественное сияние. Это такой концентрированный кремушек, но в то же время он достаточно легкий. Да, вот завтра кожа с утра прям будет сиять. Она прям будет сиять, она будет супер-пупер увлажненная. Мы обязательно с вами с утра еще умоемся. И прям вот здоровый, классный вид. И все разгладится. Она тоже по ощущениям такая немножко плотненькая, но она, тем не менее, очень быстро впитывается. Она почему? Почему-то мне хочется вот этот мезоботокс назвать сывороткой. Но нет, это крем. И причем крем концентрированный. Прям обещают нам альтернатива. Мезоботоксу. И мы с вами вот такие вот очень напитанные, очень ухоженные, идем ложиться спать. Но не лицом в подушку, конечно, вообще такое дело. Рекомендуется за час до сна все где-то наносить, да, вот эти все уходовые процедуры, пока все впитается, чтобы подушечку не вытирать, да. С утра просыпаемся красотками без морщинок, свеженькими. Но на этом все, мои хорошие. Ссылочки на рандеву. Под видео, промокод под видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Многие могут спросить, почему после маски проигнорировала тоник, лосьон или еще так далее. Потому что вот ее достаточно. Кожу после того, как мы смываем маску, тонизировать вообще не надо. Вообще. Вот тут вот это не нужно. Вот тут вот это будет совсем лишнее. Да? А так, если я эту масочку не делаю, конечно, на нас сами лосьон или тоник. Потом а, сыворотка или без сыворотки и крем. Или крем и сыворотка, или просто сыворотка. В общем, по желанию. По желанию, по потребностям кожи. Вот я каждый день смотрю, какие потребности у кожи. Такой уход выбираю. У меня нет одинакового ухода изо дня в день. Нет. Все всегда по-разному. Теперь точно пока.